Всем привет, с вами Ариэм сервис. Меня зовут Алексей. И мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалют. Сегодня 17 день отчетности. Заранее хочу сказать всем спасибо за подписки на канал. Ставьте лайки, пишите в комментарии, что вы хотите видеть в дальнейшем видео. И будем рассматривать и снимать ролики. Так, переходим к нашей отчетности. Заходим на сайт Warpua, там где у нас есть выплаты на кошелек Polonyx. Обновляем страничку. и выписываем наши две выплаты, которые были после 31, 31 августа. Теперь заходим на тот кошелек, который прикреплен к бирже Yobit, обновляем страничку и выписываем данные, которые мы намайнили. Это подтвержденный баланс 1 миллион семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят пять сатош и прибавляем неподтвержденный баланс. Выписываем данное показание в табличку доходности. Сегодня у нас 16.09.2017. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт CoinMine.pl, обновляем страничку. И выписываем наши показания за сегодняшний день майнинга. Так, смотрите, сегодня будут показания слабые, так как у меня сегодня не было доступа к ферме. Соответственно, ферма полдня стояла не, без майнинга. И выписываем подтвержденный баланс 0.1832 декрета, прибавляем неподтвержденных целых. Ноль, ноль, декрета и получаем 0,1834 декрета. Записываем в табличку. Выписываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, Обновляем страничку. И выписываем данные. Курс эфириума у нас составляет 14 тысяч сто восемнадцать рублей. Если кто-то следит за показаниями там, эфириума, декрета, то сегодня можно было наблюдать, что курс эфириума поднялся до 16 тысяч и опять упал до 14. 000. Выписываем курс декрета на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, курс декрета, обновляем страничку. декрета составляет 1681 рубль. Выписываем эфириум относительно рублю за наше количество намайненных сатош. Берем наше показание, вставляем в конвертер валют на сайте CoinGecko. И получаем по курсу на данный момент у нас 1678 рублей 86 копеек. Выписываем показания декрета относительно рублю, зато количество декрета, которое мы наманили во время эксперимента. Выписываем наши показания, вставляем в конвертер валют. И получаем 308 рублей 41 копейка. Итого мы видим, что за сегодня мы намайнили 90 рублей по эфириуму. Даже 100 рублей почти. 100 рублей по эфириуму и 17 рублей по декрету. Все, всем большое спасибо, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментарии. Всем пока, всем до завтра.